Приветствую всех преданных фанатов франшизы My Little Pony. Я собрал для вас хорошие новости о грядущем продолжении франшизы из Magic и о фильме MLP The Movie. Окей, нет времени наступления, перейдем сразу к интересной части. Точная дата выхода седьмого сезона еще не подтверждена официально. Одни источники гласят, что он начнется 1 апреля, другие 22 апреля. 30 мая 2017 года выйдет официальный DVD, посвященный Starlight Glimmer. В нем будет три эпизода шестого сезона, их вы наверняка уже знаете, и два эпизода седьмого сезона, а вот это уже интересно. Таким образом раскрыта информация, что в седьмом сезоне будут эпизоды под названием Celestial Advice и All Bottled Up. Какой из них под каким номером все еще остается тайной? В седьмом сезоне покажут родители Applejack. Ведущий дизайнер по персонажам еще в прошлом году призналась, что они уже мертвы. Так вот, родители Applejack будут показаны флешбеком в тринадцатом эпизоде седьмого сезона. Актеры озвучивания фильма MLP The Movie опубликовали свои фотографии в Твиттере, где они изображены вместе с озвучиваемыми ими персонажами. Новый официальный промо-материал по MLP The Movie – очень подкрепляет наши надежды на то, что его покажут в ближайших к вам кинотеатрах, в России и, возможно, в других странах СНГ. Спешу развеять ваши опасения по поводу озвучки. Студия СВ-Дубль, насколько мне известно, не озвучивает фильмы для кинотеатров. Скорее всего, русская озвучка будет от студии Note либо ардубляж, либо Нева-фильм. Но это не отменяет того, что Rainbow Dash будут звать Радугой Дэш, от Вайлэд Спаркл с «Пумеречной искрой». Это их официальные русифицированные имена и от студии дубляжа не зависит. Кто кого будет озвучивать в русской версии, остается лишь догадываться. Но мы сообщим об этом в нашем паблике ВКонтакте как только узнаем. Седьмой сезон еще не начался, а Хасбро уже анонсировали восьмой. Детали по нему пока не разглашаются. Это были все известные мне новости о планах по официальной франшизе Майли Тупони. Прошу заметить, что обычно новости подобного рода мы сообщаем не на ютубе, а в нашем паблике. Просто на этой неделе новостей вышло гораздо больше, чем обычно. В стандартный пост ВКонтакте это не уложится, либо будет сложно для восприятия. Поэтому я решил сделать видео. Так что лучше подпишитесь на «Магию дружбы ВКонтакте». Именно туда мы собираем проверенные новости из надежных источников, а также даем свои прогнозы. До связи!